Принять совместное участие. По итогам игры первое место завоевала команда юридического факультета КФУ «Алга». Серебро взяла команда Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Без Булдерабус. И третье место присудили команде Казанского инновационного университета имени Тимирясова и Наветьев Лаурс. Награда победителям торжественно вручил председатель государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. Я очень рад организаторам сегодняшней встречи в Сенат государственного совета, когда